И снова здравствуйте, дорогие любители КАЭСика! С вами, как обычно, я Александр Найсмирнов, стак Зяра и Бэбилон Эмпайра, они же в Империи Вавилонцев... Вавилоняне будут сегодня, короче, пинать друг друга, может, сильно, может, не очень. Но все это дело будет происходить на карте Dead Dust 2. Это важно. Это важно и самое важное, что, в общем-то, нужно понимать. То, что карта, которую мы с вами будем видеть, это самый стандартный выбор, который мог бы быть в рамках любого вообще, в принципе, события по Counter-Strike. Но от этого КС не становится менее интересным. Во всяком случае, что-то пошло не так... И а, произошел дисконнект, видимо, двух игроков. Как вы можете заметить, а, по четыре игрока осталось на сервере. И вот теперь их как будто бы снова 5. Короче, туда-сюда. Туда-сюда. Такс. Все, вроде бы пятерка с одной стороны, пятерка с другой стороны. И, по идее, можно, наверное, ожидать рестарты. Но пока что мы же с вами ждем. Давайте посмотрим, что, в общем-то говоря, здесь по никнеймам. Опять вылетел пятый игрок. Вавилонцев. Но могу озвучить вам состав команды стак Никизяра. Ну, это непосредственно сам Никизяр, Мора, Спаркс, Котик и Код 002. А, в общем-то, тут, как правильно писал в самом начале Калибри, да, как, в общем-то, писал Даниил, три игрока из команды в онлайн. Ну, как вы знаете, команда в на данный момент уже... Опа! Вот это подрезал. А вот это подрезал. И рестарт сразу, ну правильно, нас же сильно подрезали, надо дать рестарт Ха-ха-ха, ладно, конечно нет, проблема не в этом Проблема в том, что опять пятый игрок у команды из Вавилона вылетел Ну, давайте пока их, ребята, озвучу Ажаж, Ажаж Гейминг, ее зеленые глазки, прости меня Пожалуйста, потыкай носиком Ну и пятый игрок куда-то здесь пропал, в общем, ну, никнеймы у а, империи Вавилон а, в общем-то, всегда были, на самом деле, достаточно экзотическими такими. <связывая> <связывая> ну, ГЛ. ГЛ всем. Удачи всем, разумеется. И скорейшего бы возвращение пятого игрока, чтобы матч все-таки начинался. Но, слава богу, блин, что матч этот есть. Потому что для тех, кто в данный момент э, вообще присутствует на трансляции, надо понимать, что но если вы были не с самого начала трансляции, то вы должны знать, а, не могли разобраться с IP-адресами, куда, куда мне надо было присоединиться, но все-таки в последний, самый-самый-самый, при самый, самый, самый, самый последний момент мы смогли вычленить тот самый IP-адрес, на который я должен был попасть. Так, что за серф? КВМикс? Как модера получить? Модеры получают... Модерку получают либо спонсоры, либо донатеры, либо люди, которым я по своему собственному усмотрению выдаю модерку. Но ну, по-прежнему пятого игрока пока что нет Я давно в КС не заходил Я, кстати, тоже в КС давно не заходил Вот Даже в свою стримерскую 1.6 не заходил уже сто лет Последний матч, который я комментировал по 1.6 Это был матч турнира Дестры Который вообще уже миллион лет назад проходил Так что и неудивительно Я уже на самом деле отвыкать от нее и от этих звуков В последнее время единственный КС, который я комментирую Это КС Гоу и поэтому сейчас что-то мне прям... Ностальгия какая-то, знаете ли, нахлынула. Приятно видеть старую, добрую КС. Админы тут КВ серверов? Ой, думаю, нет. Что-то вавилонцы, короче, еще одного игрока лишились. Но у нас в спектаторах все равно появляется еще один какой-то... Кве... Квекек... Квекек, черт возьми. Но, окей, хорошо. Предположим, это реконект. Предположим, это вернулся пятый. Все равно по-прежнему вавилонцев четверо. Спонсировать не могу. Нету мани пока что. Да и как. А, ну, да, про касаемо спонсорства, сейчас, разумеется, спонсировать. Uh, невозможно, если вы находитесь на территории uh, Российской Федерации, ну и некоторых еще других стран Список небольшой, но все же есть uh, Откуда невозможно оформить спонсорскую подписку Но есть донат, как бы есть возможность поддержать Если настолько сильно нужна модерка Все элементарно и легко сделать Хотел бы бан разжаловать Раз... Наверное, обжаловать, да? Uh, Но ну, это нужно, да, в специальной группе ВКонтакте делать То есть это совсем не здесь Через Киви можно... Д -д Донатить можно как угодно А ты украинец? Нет, я россиянин Ассалам алейкум, Хиван, приветствую Админы не хотят слушать? Да это дело вообще обычное Многие администраторы почему-то забивают болтец на свои прямые обязанности и, к сожалению, не всегда вовремя успевают, так скажем, заниматься рассмотрением жалоб и обжалований банов, которые выдают их админы, випы и так далее. В общем, такое неприятненькое. Чел забанил просто так, я даже не делал жесткие килы. А вот, видимо, по его мнению, он посчитал, что это жесткие килы. Судя по всему. А на каком конкретно сервере тебя Диончик э забанили? О, пятый пришел. Я уже даже боюсь, сейчас опять куда-нибудь вылетит. Как бы, наверное, надо бы ГЛХФ, да и поехали, чего ждать там. Изголодавшиеся зрители по Counter-Strike хотят увидеть зрелище. И снова зрелище. Вроде бы и начинается В рекомендациях удивлен, что наша игра детства продвигается в ютубе Очень рад, Хиван, что и я в рекомендациях И самое главное, конечно, да Я рад, что игра нашего детства продвигается ютубом Действительно, безусловно, очень круто, что Counter-Strike 1.6 Еще хоть как-то все-таки но где-то будет мелькать, и кто-то, возможно, не знающий, что такая игра есть, узнает о том, что есть такая старая добрая игра. Ну что, ножи у нас выигрывает команда стак Никизяр. Тинкер вместе с Никизяром и Котиком порезали всех своих соперников, и в результате право выбора за Никизяровцами. Что сейчас отпикают, ребята, пока непонятно. Я бы, наверное, выбирал, конечно, смену сторон. А у нас даже здесь внезапно... А, ну у ребят стояла карта The Dust 2. 2 на 2. Собственно, поэтому и карта меняется на обычный Dust 2. Не пугайтесь. Не пугайтесь, матч все равно состоится. Просто нужно было сменить карту. Сардор, приветствую. Так, да просто модерку просить просто так неудобно. Даже несмотря на то, что года 2.3 на твоем канале подписан. Как же без этого и лайк. Не, на это я понимаю все, но нужна, понимаешь, опять же, как бы... Так сказать. Модеров, если вот людям, которые не донатили. У меня есть модеры, которые мне не донатили. Вот, например, Карма в данный момент в чате. Это модер, который... Не донатил мне, собственно, но имеет при этом модурку. Но это очень-очень проверенный человек, которого я знаю достаточно давно и... Ну и давно просто, короче, в общем-то и все. И это человек, который часто приходит на трансляции, который зарекомендовал себя в первую очередь как адекватный человек, поэтому у него есть модурка. А вы, Макс Буфин, раньше когда-то приходили часто, но потом, так сказать, ваш онлайн... На трансляциях скатился до нуля И, ну, разумеется Уровень надежности, наверное, так сказать Немножечко опустился Привет, давно я тут у тебя не был Хомяк 2008 Красивый никнейм, 2008 год был действительно замечательным а То, что вы, наверное, давно не были Наверное, да Потому что я не помню вашего никнейма вообще от слова вообще поэтому, наверное, действительно вы давненько не заходили Так, ну что, пять человек с одной стороны, пять человек с другой Let's с Хиван, 100 рублей донатит с сообщением Удачи с продвижением Огромное спасибо Хивану, благодарочка Нижайше клайнюсь Так это я, Артемка Иванов, еще с код... А, да? Ничего себе, господи боже мой что происходит? Куда уже начало? Подгоните их там. А вот начало! Радо, кстати, приветствую. Видел от тебя сообщение, не успел его прочитать. Давай-ка быстренько перемотаю и зачитну. Не верю своим глазам. 1.6. Аллилуйя. Александр, приветствую Рад приветствую тебя. Рад слышать чатик. Шалом, писал. Радо, Радо и вам тоже большущий-большущий приветище. Ну что, некизяровцы начинают в обороне, атакуют вавилонцы. Составы, ну, наверное... Не стоит озвучивать по новой, потому что я их уже озвучивал. Никизяровцы это все те же самые ребята. А вот вавилонцы немножечко поменяли никнеймы, но об этом поговорим чуть позже. Котик даблкилл на приеме спота Б. А тут у нас почему-то век кв квек -кв, которого как бы и нет. Как бы и нет его. Ну ладно, будет теперь у нас висеть в спектаторах. Молодцы вавилонцы. Не знают, видимо, что нельзя заходить на сервер... Потом выходить, потом заходить, выходить И БХЛТВ на КВ-миксах Страдают потом от такого наплыва пакетов Которые вот к ним прилетают, да? Но вот, как вы можете заметить, остался последний о, -о, -о, -о, -о! Ешь ты, маешь ты Вот это хэдшот чем? Минус тинкер Но нужно забирать еще двойку И это Спаркс с котиком Спаркс, кстати, в упоре Котик, кстати, вдалеке Ну, не скажу, что, в принципе, у Спаркса нечитаемая позиция. Она, скорее, достаточно здесь опорная, да. А, в, то, в тот самый момент, пока котик отвлекает своего соперника на себя, а, естественно, Спаркс в случае чего выйдет и просто даже, ну, добьет а, попавшего под пресс оппонента. Все, никак не мог заглядывать к тебе на стримы, то школа, то переезд. А куда переезжал, если не секрет, и откуда? Ты сам как думаешь, кто выиграет? Ой, я не знаю. Я не знаю ни одну из этих команд, поэтому не могу сказать ничего. Но точно, как мне стало известно, в команде StagNikiziar присутствует несколько игроков из команды OneLine. И если брать, например, OneLine против uh, Вавилонцев, я думаю, наверное, OneLine выиграли бы. Но здесь, конечно, вопрос, почему стак Никизяр решили начать uh, первую половину в обороне. Здесь, как бы, мне кажется, возникают... Действительно, вопросы, на которые хотелось бы получить ответ. Спаркс, Никизяр и Спаркс остаются вдвоем. Ну и вот здесь у нас в соло, а, прости меня, пожалуйста, забирает Спаркса. И погибает от рук Никизяра. У Никизяра есть дефьюз-киты, и он успевает спасти этот раунд. Вот что а, капитан может сделать со своей Командой а, может сделать все замечательное. Все самое замечательное. Короче, это 2-0, дорогие мои друзья. И состав команды Вавилонцы. Это Прости меня, пожалуйста, который отображается в лайфбарах. Потыкай носиком, который а также отображ... отображается. Одну секундочку, сейчас зачитаю. Ажаш Гейминг, который тоже есть в лайфбаре. И ее зеленые глазки, которые также там имеются. А вот Аимка ФГ, пушистик Зорет. Отображается в лайфбаре, как квекве-кве. Ну, а точнее, не совсем как квек-кве. квек -кве. кве -кве -кве -кве отображается вместо него. Мора забирает: прости меня, пожалуйста, вместе с этим. Команда стак Никизяр получает проход к себе на точку Б, что, естественно, не самое приятное в этой ситуации. Надо как-то теперь а, выбивать, а выбивать здесь, согласитесь, будет не очень просто. Никизяр забирает пушистика, ну и попытка ретейкать. Причем ситуация 3 в 3. В целом все вполне себе неплохо складывается для обеих команд. Но атака здесь, конечно, идет с большим плюсиком. Никизяр выигрывает еще одну перестрелку, забрав ажаж гейминга. И... Мора! И снова Мора! Бог ты мой! Как круто сейчас разыгрывают игроки команды стак Никизяр. Свой раунд, ретейк бесподобный, дорогие друзья. 3-0. Ну тут, конечно, скорее косяк игроков атаки, который, например, там просто в углу сидит и ждет. Ждет и получает в ухо. Красиво. Главное, что сейчас снова тут так красивый КС выиграет Это верно, да Здравствуйте всем любителям КС 1 на 6 Саня, я рад тебя слышать Всем приятного просмотра Садбек, приветствую и вам тоже приятного просмотра О, привет, как дела, наконец-то Дела супер И Да, согласен, наконец-то Ребят, вижу сообщение в чатике, все сразу прочитать не могу. Поймите, я все-таки не робот. Быстренько и туда и сюда. И да, Хиван задонатил еще 32 рубля с э, сообщением не за что. Ну, я его поблагодарил за донат, а он мне сказал не за что. Очень красиво. Большое вам еще раз спасибо. Еще раз можно ответить не за что. Ладно, шучу. Три игрока у команды не Никизяр остались в живых. Это Никизяр и Спаркс вместе с Морой. Ну, последний, кто им противостоял, это прости меня, пожалуйста. Его забрал капитан стака. Ну и, как следствие, четвертый раунд. Пока что в одну калиточку, ну, вот такое. Так. А с поселка в Самару в декабре переехал. Еще немного надо было с ремонтом помочь. О, ну, это дело благое. Ремонт — это всегда Хорошо. Да уж, прости, да, я был занят, была на школе, и я живу на даче, поэтому работы по двору много. И еще я, на самом деле, заходил на твой канал, просто у меня планшет забрали, я на ПК смотрел, а там аккаунта не было. Понял, Макс, понял. Понял, принял, перехожу на прием. А прости меня, пожалуйста, вместе со своими товарищами пушат в данный момент зигзаг команде стак Никизярцев. И тут никизярцы то в общем, рассыпались. Надо признать, что в соло Никизяр. Тут однозначно, конечно же, не воин И его убивает эм, игрок с никнеймом АИМКФГ Пушистик Зорот В результате стак Никезяр не сумел сделать ни одного минуса в данном раунде Что, конечно, большая-большая боль для игроков обороны Но в целом, выигрывает 4 матчпоинта э, на старте матча Я думаю, пока что нет никаких поводов для грусти Большие ошибки. Уже четвертый раунд, только у одного диффуза. Есть такое, да. Вот и пятый раунд, кстати, у одного. Только Никизяра лишь э, есть диффуза. Молодец. Только капитан команды шарит, что ему здесь нужно делать. Шарит, что нужно приобретать э, дефьюз ты, потому что вдруг поставленные бомбы и просто ГГ. Здравствуйте, ребята. Доброго времени суток. Как Мал, я с вами, по-моему, здоровался, но приветствуйте к вам еще раз. Три минуса получают никизярцы в свою калитку. И реально Хиван забрасывает еще 100 рублей. И пишет не за что. И смайлик смеющийся. Хиван, спасибо вам. Блин, опять сказался. Все, я не провоцирую. Категорически ни в коем случае не провоцирую. Я вам благодарен. Давайте я скажу вот так. Благодарен вам. Под это воп И не за что уже не подходит <смех> Всем привет с Ташкента Сардор И Ташкенту тоже большой привет Ну а тем временем у нас взрывается бомба Тинкер успевает отсейвить свой Дигл Но главное засейвил И собственно 4-2 на табло Вавилонцы постепенно начинают э, Что-то пытаться продемонстрировать В ходе данного шоу-матча. И вроде бы даже как бы получается, но интересная задумочка. Ну, достаточно стандартная, тем не менее все равно интересная. Вот команды стак Никизяр. Ребята решили поджать мидл и, надо признать, не совсем гладко, но в целом и не так уж и плохо, знаете ли, дорогие мои. Ажаш Гейминг остается в соло и котик его вырубает. И вот такой вот экономический раунд стак Никизярцев Сейчас реализовали просто бешеный раунд, забегают на мидл, пау-пау-пау с пистиков, подбирают калашики и с калашиков заканчивают. Круто, круто, респектный раунд достаточно от некизярцев, который в целом может сейчас лишить эм... моральной составляющий команду Babylon Empire. Недавно возвращался в код мобайла, удивительно забыл, пароль от основ пришлось менять пароль на основу восстановил. Мне удалось поиграть в код М на геймпаде. Ух, ничего себе! Я вот, например, э, в колду в мобильную вообще тысячу лет уже не играл. Я ее периодически как-то заходил, обновлял, а сейчас вообще даже обновлять перестал. Ой, как неудачный тайминг, то какой поймал, подтыкай носиком-то, выстрелил. И пришли его потыкать носиком после этого выстрела. Ну а как он думал-то? Вот, если серьезно, а как он думал-то? По-другому не бывает. Но будет ли выход на точку Б? Вот что в данной ситуации меня тревожит больше всего и интересует больше всего. При этом, прости меня, пожалуйста, в данный момент занимается сбором информации на точке А, но этот сбор информации ни к чему хорошему не приводит. Ажаш Гейминг остается в соло, все его тиммейты уже убиты, ну а сам Ажаш Хоть и имеет 100% в своем лайфбаре, но не имеет бомбы, за ней придется идти. А выбита она где-то в районе меда. Удается подрезать одного из оппонентов. Даже удается подрезать еще и вражеского капитана. Но все-таки победа в раунде за стаком никизярцев, И это уже шестой матч для них. Ладно, удачного стрима, потом все пересмотрю. Z-Hate Day. Удачи вам. И приятного перепросмотра. Там только чего не добавили, то ивент со Снопдогом. Даже со Snoop, даже такое было. То еще что-то. Код Мобайл как-то умирает немного. Ну, не удивлюсь. Не удивлюсь. Тинкер! Тинкер! А где Тинкер? Один хп остался, но все-таки реализовал аркаду на мидл. Сделал два фрага. Убил, прости меня, пожалуйста, и э, КФГ того самого пушистик... Как как вот там? Пушистик Зорода, вот. Ну и в результате Вавилонцы остались втроем, простите, уже вдвоем. Отличный дальний хедшот от Котика. Котик, кстати, пытался не остановиться и сделать еще один минус. Но в паре с Морой и с разменом в результате удалось сделать еще один фраг. Ну и, в общем-то, в соло оставить ее зеленые глазки. Че! Чуйка не подвела. Не подвела чуйка игрока атаки, но нужно еще теперь мало того, чтобы его чуйка не подводила. Теперь желательно, чтобы еще и не подвел АИМ и понимание а, позиционного расположения соперников. Ну вот два минуса в результате. Это зеленые глазки оформляют. Ну и здесь фейк, а, разумеется, фейк по камере. На которой, кстати, не повелся Спаркс. Оп. Опа, Спаркс все это дело прекрасно слышит, но что-то тупит. Уже должен стоять на точке Б и не позволять сопернику в сайт даже пробежать. Ну а здесь ненужная перестрелка. 10 хп остается у зеленых глазок. И. Камон! Спаркс. Все, добивает зеленые глазки. Я-то думаю, просто, ну, очевидно, что игроку атаки, кроме как ставить бомбу, вариантов-то немного. Поэтому постановка бомбы. И здесь легчайший раунд для обороны. Целесообразно и правильно. А когда начинается Counter-Strike, но ну, в целом у команды Stack он начался уже а у вавилонцев. Пока еще вот затишье Добавили много пушек, но мне понравился F13, а так и нравится. И так, и нравится, даже меду на нее поставил на рейтинг. О, даже так. Даже так, котик! Ну, звезда приема спота Б. Трипл килл в исполнении котика. Один фраг кому-то еще достался. Но тут вопрос. Вопрос. Прости меня, пожалуйста. А, один против двоих. И в целом, учитывая факт того, что котик битый, а, Тинкер хоть и сотый, но уже, уже, кстати, не сотый. Есть ведь неплохая вероятность того, что перестрелка закончится победой игрока атаки. Тем более, свап на калаш. И минус от Тинкера. Ай-яй-яй, неудачный свап на калаш. 8-2. Победа в первой половине за командой стак Никизяр. И разница в 6 матчпоинтов, да и это при том, что еще и оборона выигрывает первую половину, мне кажется, у вавилонцев есть определенные сложности. Как там Лана поживает? Замечательно. Вот в данный момент э, готовит ужин, если я не ошибаюсь. Ты знаешь игру Блок Strike? Нет, к сожалению, нет. Дачного стрима я пошел, Хиван. Удачи вам на вашем пути. Приходите как-нибудь еще. Э, посмотрим. Может быть какие-то другие игры. Я вот в данный момент, например, Ведьмака прохожу. Периодически еще и CSGO комментирую. В общем, здесь постоянно какая-то движуха есть. Всегда буду рад вас увидеть. Спаркс минус АМК ФГ пушистик. Ажаш при этом дает разменный и минус. И Мора такой выпрыгивает не понял. А где Ажаш? А вот же он в спине. И почему-то Ажаш не сумел среагировать вовремя и забрать своего оппонента. Это какая-то странная ситуация. Странные тайминги, странные действия игроков атаки. Но факт остается фактом. Размены не на стороне вавилонцев. Или, правильно говорить, вавилонян. Как все-таки правильно? Вот не знаю. Но буду называть вариативно. И так, и так. Я сейчас не понимал, почему ты так часто просишь прощения. Это, оказывается, просто никчело Чей? Хиван? Саня, скажи, пожалуйста, вавилон... Вавилонцы играют 5 на 4. Не, они не 5 на 4 играют. Их 5... Они 5 на 5 играют. Вот 5 с одной стороны и 5 с другой стороны. <с это просто баг. К сожалению, это багнуло ХЛТВ из-за смены карты, из-за перехода с сторон. То есть, что люди выходили с сервера, потом заходили, потом произошла смена карты, и ХЛТВ забаговало. Я помню Лану, она заходила на стрим, помню, я ее её... <с disciplines> Леной нечаянно назвал, что стрим по 1.6 вел. Было такое, да, было. <с princes> ее часто почему-то Леной называли. Спаркс Дабл kill. Потыка и носиком минус Спаркс, но Котик при этом еще по-прежнему здесь. Но и Никизяр, конечно, на страже спота Б стоит уверенно и крепко, что важно понимать. Прости меня, пожалуйста, в соло. Не успел зайти на точку Б и только поэтому сохранил жизнь. Но если такие фраги не удается делать, тогда, мне кажется, стак никизярцев. Ну, технически не сумеют проиграть эту встречу. Хотя, кстати, дорогие друзья, у меня в группе, как обычно, проходило голосование за то, кто станет победителем в этом матче. И подавляющее большинство голосов никому не ушло. Всего-навсего с перевесом в один голос Стак зярцев, по мнению подписчиков моей группы ВКонтакте, должен выиграть в этой встрече. А на ютубчике пока все немножко иначе. 72% голосуют за команду Стак Никизяр. Ну и, соответственно, 38% поддерживают вавилонянцев. Я проник, прости меня, пожалуйста. Я думаю... А, не, не, не, здесь есть такой, да, Ник. Прости меня, пожалуйста. Не, я не извиняюсь. Я же ведь так часто не делаю что-то плохое, чтобы так часто извиняться. Спаркс, минус Ажаш гейминг. Никизер. Ну, пытаются пройти на точку А игроки атаки в целом. В целом, попытка пройти, это, конечно, замечательно, но это все-таки еще не выход. Ну, прости меня, пожалуйста, минус Спаркс. Но здесь попытка пробежать в сайт. Кстати, надо признать, попытка-то успешная. Но Никизяр прострелом вырубает потыкой носиком. И последний остается тот самый, который вот ну, любит извиняться, вы знаете. Вы знаете, что он любит извиняться. Прости меня, пожалуйста, минус Мора. И снова Никизяр. Я не знаю, уже, наверное, третий или четвертый минус в этом раунде. Снова он расстреливает всех своих соперников. 12 раундов позади, и как-то шансов у вавилонцев пока не прибавилось. Справедливости ради. Я за CS не особо слежу, но последнее время... Да, мне нравится CS GO. Меня как только не называли. Кстати, тоже справедливо. Тоже справедливо, да? Твой Ник, ты любимая моя супруженька, как только не коверкали. Вкусных выходных! Спасибо большое, Сашуля! 5 евриков ваших целых прилетает. Сашуленька, м -м -м -м. А, спасибо. Спасибо большое и тебе тоже. Хороших, легчайших и луччайших. Лучайших. Какое слово дурацкое. Лучшейших. Нет, это тоже неправильно. Короче, самых замечательных выходных и всего-всего-всего. А тем временем у нас 11-2. Простите, что я немножечко отвлекся от э, разговорчиков. Ну, вернее. Простите, что я отвлекся от КС в сторону разговорчиков. Но что поделаешь? Это все-таки 11-2. И это все-таки тотальная доминация по всем фронтам от команды Стак Никизер. Ну, объективно, статистика говорит сама за себя. плюс играют у обороны абсолютно все. В минус никого. А в плюс у команды Вавилон играет только один, прости меня. Ну и то, потому что бегает, по сути, один. Наилучших. Во, во, во, точно, наилучших, да. А я же, по-моему, так и сказал потом. Не, ой, да, простите, 12-2. Что-то я торможу. Торможу, торможу. Радос, спасибо, что поправили. Ну вот, теперь уже 13-2. Короче, ой, 13-2, господи, атака ж выиграла. 12-3, итоговый счет первой половины. Все, вот так. Кошмар какой-то. Кстати, кстати, кстати, баг теперь перекидывается на сторону команды стак Никизяр. Теперь у них будет сидеть вот этот кве-кве-кве, и мы не будем видеть, знаете, чей никнейм? Так, Спаркс есть, Тинкер есть, Мора. Вот, никнейм Мора мы теперь видеть не будем. К сожалению, вот так вот. Ну что, размен небольшой происходит на точке, а Джаш гейминг на дальней дистанции не сумел в итоге должным образом оправдать свой USP. А вот, кстати, позиция КФГ пушистик Зорода, вот это очень и очень неприятная позиция. Обычно удерживать точку В в целом удобно, если никто не пушит т одновременно с выходом из щепок. Но вот именно сейчас происходит ситуация, в которой парный прессинг со всех фронтов... Да ладно! Мора пожертвовал, можно сказать, собой, чтобы дать возможность Спарксу сделать финальный минус. Но в результате, черт возьми, Спаркс был близок к тому, чтобы допустить вот прям непоправимое. Но это 13-3. Итог. Итог пока что печальный. Салам, брат, будет ли матч Ташкента с кем-нибудь в скором времени? Соскучились а то по игрокам. Ага. Нарк, спавн. Да-да-да. 3б. Всех этих ребят я помню, но, к сожалению, когда будут матчи э, каких-то сборных... Увы, я не обладаю такой информацией, потому что игрок, который занимался... Не игрок, точнее, человек, который занимался проведением этих матчей, это Хасан. Э, и он пропал куда-то попросту. Вот поэтому неизвестно, когда будет. Зорт, вот почему все ставят эту приставку? Уж больно популярно. Ну, вот так Бывает. Так бывает, к сожалению. Но раньше все еще писали слэш, а слэш. Кто-нибудь из профессионалов когда-нибудь по приколу такую штуку добавит. И начинается дальше. Подкараулил в яме зеленые глазки Тинхера, Но Мора находился рядом, поэтому численный перевес не удалось зафиксировать. Однако же по-прежнему Мора. Даже невзирая на то, что ловит флешки, все-таки с товарищем по команде штурмует длину. Опа, здравствуйте! Здравствуйте! А здесь пламенный прием, а где вообще остальные игроки-то? Почему вот Никизяр где-то, черт пойми, где э, у черта на куличиках гулял? Странный раунд в целом от стак Никизяра, ну и логично, поэтому этот раунд, в общем-то, и не стал победным. 14-4. Кстати, удачных майских праздников, Макс, спасибо, и тебе тоже удачно тебе отдохнуть и хорошо провести. А самое главное, с пользой провести время. Потому что даже отдыхать, я считаю, надо все-таки с пользой. Ну, здесь поджим. Очевиднейший поджим э, Меда, который дает расклад о том, что это точка Б. Мором делает даблкил, но сам Тинкер убирает Мору. И при этом, ну, Тинкер, короче, молодец. Я бы на самом деле его за это выпорол розгами. Uh, и просто, не знаю uh, Короче, удалил бы его с сервера Потому что, если бы не его тимкил Было бы численное преимущество Ну, он своим численным преимуществом Команду, пусть даже и минимального перевеса Но все-таки uh, uh. <laughs> Лишил, что <laughs> uh, Блин, 2 евро от Антона Спасибо большое Акуленок uh, я Туруру, акуленок я Туруру, я малыш что-то очень интересное и непонятное, я даже загуглю потом, что это. Звучит как как будто бы какая-то, может быть, детская песенка, но я такую не слышал. Прости меня, пожалуйста, не сумел выиграть перестрелку с оппонентом, имея дигл на руках. Ну, в общем-то, здесь... Хотя, кстати, все не так уж и плохо. Я только сказал, хотел сказать, что стак зярцев здесь, скорее всего, ловят... Э Похороны своего собственного стака Но Мора вроде бы как имеет Девайс и один против двоих С не такой уж и плохой позицией Если удастся как минимум э, в, Вписать вот этому товарищу Ваншот, но нет Очевидно, ой, даже так? Ну, наверное, в какой-то Степени лучше так Разбиться в текстурке э, Куда более интересно Нежели тебя убьет твой соперник ну, у Антона уже хорошие выходные. Да, с за твоими стримами-вечерами с жареной картошечкой и чаем. <таспорядок> <таспорядок> Но это, кстати, тоже очень хорошо. И жареная картошечка и чай, и мои стримы, и все это замечательно и супер, шикарно. <таспорядок> Бэби Шарк Тутуруру. Блин, почему вы все это знаете, а я не знаю. Я себя чувствую лохом опять каким-то. Меня, может, опять Антон троллит. Оу! Как вообще, Вавилонцы? На приемке точки А удалось сделать три минуса, черт возьми, три, и только после этого последовал первый размен, но дальше стакани кизярцев. А, мора, без... Берстфайры вас не учили отключать на ближней дистанции? Нет. Мне кажется, нет. Тинкер поставил бомбу под точку А. а господи, под длину, дорогие друзья. И бомба, как вы можете заметить, тикает вот здесь. А, проигрышная в теории позиция для... Прости меня, пожалуйста. Но если... Я... Но у меня просто все. У меня просто все. А, просто... Тинкер такой, простите меня, мешок. Боже мой, сейчас еще стак никизерцев, короче, из-за этого руинера проиграют. Просто скринти. Человек, у которого просто 0 КПД. Даже я бы сказал, он отрицательный. Он в предыдущем раунде затем кирилл Типа, теперь, имея выигрышную позицию, сам пошел отдался под оппонента. а За что же? Я желаю, чтобы у вас в команде никогда не было такого тинкера. Если вы играете в кс-очку Но тем временем у нас 14-7 же, в общем-то, вот а, вавилонцев Винстрик 4 матч -пойнта. Это вообще не шутки А Далее, далее Мора с котиком делают по фрагу И проход на точку Тинкер умудряется сделать минус И не по тиммейту, не думайте Аджаш Гейминг Адж Аджаш, минус котик Будут ли еще фраги от этого героя? Нет Минуса от Моры, ну и последним остается у нас Прости меня, пожалуйста, сидящий в своем героическом респауне Забирающий Тинкера, но отдающийся под Мора 15-7 Так, что здесь у нас пишут? Здорово, братан, как ты? Удачного стрима Бахтиер, приветствую, спасибо большое Я в полном порядке, а как вы? Эта игра онлайн идет? Да так, я сейчас быстро посмотрю эту музыку и вернусь. Саня древний. Да, я очень древний. Я тоже не знал, пока недавно не сходил в гости к товарищу, у которого маленький ребенок это смотрел. Потом весь день в голове звучало. Даже не советую тебе слушать. Все, окей. <laughs> Тогда не буду. <laughs> я верю. Я верю. Детские песенки, они на самом деле очень часто застревают в башке. Ну вот так оно работает. Тинкер, смотри, просто что делает. Просто гениальный человек. За денег игра или как просто? Сардор, uh, игра просто не на деньги. Ребята просто играют с... с целью определить, кто сильнее. Прости меня, пожалуйста. Минус тинкер. Три. 3... Уже без разницы. Кадик, хотел вам сказать, ситуация сколько во сколько, но... Увы, мне не позволили это сделать Теперь я, кстати, хочу заметить Не удивлен, почему стак некизярцев Начал играть первую половину в обороне Потому что атака у них оказывается Ну, похуже, так скажем Я не скажу, что у них плохая атака Но она у них хуже, чем оборона Вот это самое важное в данной ситуации Что, я думаю, вы все для себя а, подчерпнули. А им КФГ пушистик Минус никизяр, И это минус, а, собственно, капитан команды в какой-то степени это плюс, потому что капитан теперь может капитанить, сидя на попе спокойно. Да ладно, да ладно, котик. А, да чтоб я лучше этого не видел никогда. Боже, как стыдно. Семь пуль. Семь пуль и все мимо. Он просто не попал даже ни разу, по-моему. Ну, может, первый. Нет, ну это о том, как сервера замечательно читают стрельбу. То есть просто богоподобно. Ну, ладно, здесь все-таки победу стак а, никизярцев почти заслужили. Окей, 14 хп у пушистика и нет. Все-таки Котик его добивает, но, знаете, чем черт не шутит, сейчас как затащил бы, вот это было бы забавненько. Что ж, дорогие мои.